Приехали еще более ослабленными, чем даже мы. Приезжают, приезжают ребята упакованные, красивые, бородатые, как с иголочками. Ты говорил, что там некоторые не, не готовы, там некоторые это. Как ты видишь сегодня картину? Нам уже приходилось взаимодействовать с братьями из Чечни. Первая моя ремарка была, что, во-первых, мужики выглядят круто, и хотелось бы, чтобы они так и круто и действовали. Вот сейчас я понимаю, что мы сейчас столкнулись с профессионалами, вот мы буквально причем ключу сейчас с ними взаимодействуем. Если мы так и дальше будем продолжать, то успех не минуем. Потому что сюда пришли люди, которые знают свое дело. И я думаю, что можно смело сказать, Ахмад сила. Ассаламу алейкум. Амад Аджитарайу, Холкер, командир, Тушай Мамаду, Киевские направления. Ахмад сила Аллаху Акбар. Ахмад! Сила! Вот, Бандеров. Эти вещи. Твое? Вот. Где твой влаг? Держи. Вот. Видишь. Вот. С той стороны. Вот. За Бога за Украину. За Богом за Украину. Это все твое, да? Все. Скажи Ахмад Сива, громче, Ахмад Сива, еще, Ахмад Сива, еще, Ахмад Сива, ты меня слышишь, дом? <свят> ты это видишь, дом? ты приезжай сюда, дом. Что хотел сказать? Не, я хотел сказать Ахмад Сила. <свят> Россия и всех стран мира – единственная страна, будучи христианской православной страной, которая бережно, с уважением относится к религии. Наш президент Владимир Владимирович Путин всегда показывает уважение ко всем религиям, ко всем национальностям. этой подлецы, бандеровцы. И их хозяева навязывают всему миру свою грязь, а нас Россия не пройдет. И на Украине это будет первый шаг, который мы вместе, все войска, все мужики – Россияне, мы вместе покажем, что мы вместе. Ахмат, Ахмат, Шурак, Кромте, Ахматил. Итак, Дондон -Дон Кадыров, известный персонаж, на самом деле его часто чеченец, какой-то командир, военный. Ну, он не чеченец. Сами чеченцы называют его ублюдком потому что он предал чеченский народ и служит Путину, он никакой не воин. Мы идем в бой, идём, зная, что если мы погибнем, мы станем шахидами, будем в раю. И если мы выиграем, то выиграем да? и освободим народ от насилия, да? от безвласти. Да? Как бы это ни закончилось, то мирным путем, за столом переговоров, или не знаю, дом, мы вас всех уничтожим, все равно, если есть закон, мы будем требовать с вас по закону, по всей строгости. А если нет закона, то у нас есть свои законы, традиции, обычаи. Кровное место. Мы не оставим вас. Вас всех уничтожим.